Всем привет, меня зовут Макс Реск и так я расскажу, что лучше инвестировать, куда инвестировать в криптовалюту или же можно в акцию, ставки у нас будут три вопроса, криптовалюта, акция, ставки на что первое место, на что второе, на третье место вот, насчет ставки, это компания явно тут влаживать нужно больше пока есть приоритет номер один Криптовалюта тоже сейчас упала. Вот именно токены. добавляли кучу токенов. Поэтому рост всей криптовалюты на рынке, фондовом рынке, фондовый рынок, рынок, то сейчас он вырос. Поэтому сейчас на первом месте стоит криптовалюта, как я понимаю. Ставки. Насчет ставок тоже поднялась. Я уже снимал ролики, видел, что... Да, некоторые поднимали показывали даже как поднять ставки Смотрю некоторые видеоролики, я их не пробовал потому что я вам не рекомендую, если у вас нет бюджета, огромный бюджет нужен поэтому это хай занимает ставки третье место самое главное вам нужен бюджет больше тогда можете рисковать и попытаться на ставках поднять я уже ролик записывал, можете найти и в принципе узнать так, фондовый рынок криптовалют. Давайте нам про криптовалюту вернемся. Токены выстрелили. Вот, они продержатся так долго. Биткоин может продержаться. Ведь есть новое обновление биткоина. Создают официальные кошельки, там всякое. Добавляют трейдинги с одним биткоином как трейдинг в акции тоже самое битку криптовалютах хочет занять акции вот как-то так вот или первое или второе место они прям бьются кто сильнее акции или криптовалюта пока миссия мощная мощная акция конечно же это же компания вложить например Google компанию но купила она стабильная так что долго вы не наберете много денег но криптовалюту тоже есть стабильно ну как, как стабильно Она сейчас падает, растет. Аксы только немножко падают, немножко растут. Если вы любите за безопасность, вот когда я вложил криптовалюту, криптовалюту покупал биткоин мне было страшно. Немножко, да, я в минус вошел. Так, да, когда создал свой кошелек, когда вложил, там был минимальный с минимум покупок, это 1000 и я их купил, сразу же нажал автоматический я вам это показываю пример вот, я купил биткоин и проиграл, конечно же тут на долгосрочной перспективе, ведь там еще автообменник как-то меняется а вот в акциях, так я еще не экспериментировал в акции но слыхал, что очень хорошая акция вот если был бы у меня такой шанс да, если был бы хотя бы в у нас, в стране такое, то было бы прикольно. Если вы знаете, если я не гражданин России, то я могу как-то в акции зарегистрироваться. Или мне нужно с кем-то договориться. Вот напишите в кому не жалко со мной в Тинькофф Банк для эксперимента роликов я там ничего не вкладываю все нормально просто для эксперимента, показать вам вот и все да на этом я зарабатывать наверное не буду uh -uh. просто покажу как правильно делать снимаю ролик тоже по этой этими... теме пока есть первое место акции второе криптовалюта почему криптовалюта именно на первом месте ведь я пробовал мне страшно заметь ну, пробуйте все вроде варианты конечно же но насчет третье места ставки опасно вот я лучше отстранить так как э, максимальный риск рискнуть по ставкам вериться удачи 50 на 50 так так так так так если конечно фанат например куда команды там есть э, Ставки на футбол, ставки на баскетбол, на волейбол, на хоккей, хоккей. ну да, э. остальные виды спорта, вот, например, выход, наверное, в баскетбол, видите, футбол, что там только мечом бить, но там больше... И минусов больше. Если прям хотите уже ставки, то баскетбол, баскетбол, пробуйте. Ведь некоторые профессионалы тренируются там тяжелым ничем, Некоторые тоже. И никто не может, как на футболе. Я сейчас на три минуты стану сильнее. А в баскетболе такого возможно не может быть. Возможно, если ставки ставить на баскетбольном спорте, то вы сможете... Немного подзаработать. И у вас будет три сферы. Акции, криптовалюта и ставки. Не, вы можете даже ставки. А если вы берете футбол, возможно, будет и плохо. Лучше попробуйте все, все, все, все. Так, нужен огромный капитал. А если у вас нет денег и нет капитала, я уже записывал данный ролик. Можно найти на канале. Да. Вот. Если хотите, то я вам скину в комментариях ссылку если попросите а то я когда буду ориентировать, мне нужно еще привычку сразу продолжать а еще учеба и всяко такое а еще автошкола тоже тоже и так дальше мне нужно самого главное все сделать вот до конца года и нет времени на это поэтому пишите возможно отвечу ну, конечно отвечу в комментах зайти Тын-тын-тын-тын. Сейчас на YouTube, Значит, вс. Всем удачи, всем пока, Вот три сферы. Пока.